паркетинге заключается в трех основных этапах. Это распространение информации о товарах и услугах, распространение информации о возможностях бизнеса и, соответственно, обучение других людей искусству распространения данной информации. Существуют определенные критерии, которые делят абсолютно все маркетинг-планы, относят все маркетинг-планы к хорошим маркетинг-планам. И эти критерии такие, как легкость вступления в бизнес, вознаграждение за прямую продажу, вознаграждение за приглашение партнеров, вознаграждение за построение многоуровневой сети и отсутствие требований высоких показателей необходимого личного условия личного объема по маркетинг плану. Данные критерии являются и также преимуществами нашего маркетинг плана, то есть в компании ОКЛОН соблюдаются абсолютно все критерии, которые относят маркетинг планы к хорошим маркетинг планам. И теперь мы с вами поэтапно разберем преимущества, разберем эти критерии на основании именно нашего маркетинг-плана. Для того, чтобы в беседе с сетевиками, для того, чтобы в беседе не только с сетевиками, но и с другими людьми, вы могли четко показать, что наш маркетинг-план является высокодоходным, и вы могли четко рассказать, каковы его преимущества. Итак, начнем. В нашем маркетинг-плане существует два вида участников. Это потребитель и партнер. Потребитель. Для того, чтобы стать потребителем, необходимо просто бесплатно зарегистрироваться на официальном сайте компании. И сразу же человек получает. Зарегистрировавшись человек, получает скидку на все наши продукты, получает право на построение структуры и получает уже определенные бонусы. Здесь мы с вами подробно остановимся. Именно здесь мы с вами видим первый критерий хорошего маркетинг-плана и основное наше первое преимущество. А звучит оно так. Легкость вступления в бизнес. Повторюсь еще раз, достаточно просто бесплатно зарегистрироваться на официальном сайте, и человек уже получает определенные преимущества. Редко в каких компаниях, в каких маркетингах встречается сразу же при просто бесплатной регистрации на сайте уже скидки на продукт. Обязательно в некоторых маркетинг-планах необходимо для этого выкупить уже какую-то определенную продукцию. Кроме того, здесь заложена еще одна важная вещь. Часто при разговоре с нашими потенциальными потребителями, партнерами, мы предлагаем возможность либо дополнительного дохода, либо основного серьезного дохода. И люди нам говорят, что... Да, мне все интересно, я готов идти за тобой, но, к сожалению, у меня нет денег. И именно в статусе потребителя, а позже мы поговорим с вами, как человек может заработать на стартовый пакет для того, чтобы стать партнером. Итак, Надежда спрашивает, имеет ли потребитель свой личный кабинет? Конечно, Надежда. Сразу же при бесплатной регистрации у вас появляется свой личный кабинет. У меня к вам, друзья, большая просьба. По мере продвижения по темам нашего вебинара, я прошу вас сразу же задавать вопросы, для того, чтобы у нас не оставалось никаких моментов, которые бы были не разобраны. И для того, чтобы в дальнейшем это все не накапливалось. Абсолютно в любой момент потребитель может стать партнером и иметь абсолютно все бонусы, которые есть у нас по маркетинг-плану, карьерный рост и определенные преимущества. Для этого необходимо выкупить стартовый пакет. Стартовый пакет стоит 5500 рублей. Из них 4800 – это продукция, и 700 рублей – регистрационный взнос – который идет на развитие инструментов бизнеса. Это можно сделать абсолютно в любой момент. Итак, и как я говорила уже, 4 800 это наша продукция. Потребитель, когда мы говорили, что при бесплатной регистрации потребитель имеет право на определенные бонусы. И вот на этом слайде мы сейчас остановимся поподробнее. И когда вам человек говорит, что у него нет денег на данный стартовый пакет, то мы с вами, но он готов совершать определенные действия, он готов работать вместе с вами, то мы ему предлагаем следующий вариант, что он может стать партнером компании абсолютно без вложений. И первый вариант – это то, что если он найдет двух клиентов. Здесь заложен второй критерий хорошего маркетинг-плана. Я постоянно спрашиваю наших партнеров, сколько стоят наши флоревиты. И мы с вами уже, я смотрю здесь люди, которые посещают не первый мой вебинар, мы с вами уже давно договорились, что стоимость нашего флоревита 1800. Это не дистрибьютская цена, а это рекомендованная стоимость, розничная стоимость нашего продукта. Поэтому, когда нас спрашивают, сколько стоит наш продукт, мы говорим только эту стоимость. И теперь мы рассуждаем дальше. Для того, чтобы человек мог заработать на стартовый пакет, необходимо найти двух клиентов, которые приобретут по два флакончика флуоревита или 4 клиента, которые приобретут по одному флуревиту, Соответственно, доход нашего потенциального потребителя составляет 7200, стартовый пакет в этом случае 5500, и непосредственный доход, чистый доход, будет составлять 1700 рублей. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эти цифры. Необходимо всего 2 клиента – мы с вами все посещаем вебинары наших врачей, вебинары, вебинары и Красного Михаила Сергеевича, Рытикова Валерия Юрьевича, и там постоянно говорят, что начинать нужно как минимум, с, как правило, 1.21, то есть в паре, для того, чтобы человек получил полностью результаты и начал получать результаты и дальше уже принимать другие флуоревиты. Поэтому всего только два клиента, и ваш, партнер, и ваш потребитель может стать партнером. По второму варианту мы поговорим немножко позже. У нас в компании есть два вида бонусов. Это Основные бонусы и дополнительные бонусы. Основные, к основным бонусам относятся бонус развития и бонусы товарооборота. Давайте поподробнее разберем бонус развития. Бонус развития – это вознаграждение за приглашение партнеров. И это третий критерий хорошего маркетинг-плана. А третий критерий хорошего маркетинг-плана – так и звучит вознаграждение за приглашение партнеров. Бонус развития выплачивается вам за стартовые пакеты, приобретенные в вашей структуре в глубину до семи поколений. Кроме того, бонус развития у нас получают и потребители. А мы с вами помним, потребители – это те люди, которые которые просто бесплатно зарегистрировались на официальном сайте компании. Они уже могут приглашать партнеров с момента регистрации и получать бонус развития. Но получают они бонус развития только до конца календарного месяца, в котором они были зарегистрированы. Поэтому, уважаемые партнеры, когда мы с вами разговариваем с, нашим потенциальным, с нашими потенциальными партнерами, не забывайте, пожалуйста, это правило. Если случается такая ситуация, что вы даете информацию потенциальному партнеру в конце месяца, а у, официального, у потенциального партнера есть определенные финансовые трудности, но он готов с вами сотрудничать, не регистрируйте его 25, там, 26 или еще хуже 30 числа. Вы ему а, сразу же сокращаете количество дней, по которым он бы мог работать и получать бонус развития. Зарегистрируйте его с 1 числа, и человек а, уже может приглашать партнеров и получать за это вознаграждение. Потому что потребители имеют право получать только один единственный месяц бонус развития. И этот месяц только месяц регистрации. Для того, чтобы потребитель мог дальше получать бонус развития, ему необходимо стать партнером. Бонус развития потребители получают с трех уровней в размере, 250 рублей с каждого стартового развития, с каждого стартового пакета. Здесь мы с вами видим бонус развития для партнеров. То есть потребители получают только с трех уровней по 250 рублей. И давайте вернемся к нашему складу. Вариант номер два. Потребитель имеет право получать бонус развития до конца календарного месяца, в котором был зарегистрирован. И для того, чтобы человеку заработать на стартовый пакет, ему необходимо пригласить 22 новых партнера. Вот здесь у меня написано «Личное приглашение», но это может быть как и личное приглашение, так и все партнеры в трех поколениях. То есть, когда человек к вам приходит, вы, соответственно, составляете ему план. Вы составляете ему план, вместе с ним составляете этот план. Допустим, в первом поколении за месяц вы ставите в плане 5 лично приглашенных, во втором поколении 10, это уже 15, соответственно, третье поколение 7. То есть потребитель у нас получает с трех поколений по 250 рублей. Это очень важно знать, но бонус развития работает только для потребителей один месяц, только месяц регистрации. Вот такими двумя вариантами абсолютно любой человек может стать партнером без вложений и еще вот в первом варианте еще и заработать чистый доход в 1700 рублей. Когда... Вам говорят люди, что да, есть интересно и, соответственно, вроде как готов работать. Вы садитесь и составляете с ним план. И вот данные, информация на данном слайде будет определенным фильтром, когда вы сможете профильтровать ваших людей, готовы они что-то делать или нет. Потому что часто мы тратим время на, то, на тех людей, которые вроде сказали, да, им интересно, они готовы работать, вроде и деньги им нужны, живут от зарплаты до зарплаты, но, к сожалению, кроме желания, больше у них ничего нет. У них нет ни цели, у них нет ни стремления совершать какие-то определенные действия, а вам хочется помочь человеку, вы ему звоните и тратите свое время которые можно было бы отдать тем партнерам, тем потребителям, да, которые действительно хотят стать партнерами, которые действительно хотят а, улучшить свое финансовое положение, поправить свое здоровье, но у вас не будет хватать на это времени. И когда вам человек говорит, что да, я готов работать, а первый раз он не выполнил то, что вы с ним наметили, второй раз, третий, вы ему говорите, что извини, дорогой, я вижу, что сейчас у тебя со временем очень плохо, когда ты будешь готов к тому, чтобы уже совершать определенные действия, тогда звони, и мы будем с вами, и мы будем с тобой эти действия совершать. Вот. Единственный ресурс, который невозможно вернуть, это время. Поэтому, а это ваш бизнес, поэтому делайте правильные действия и работайте с теми людьми, которые готовы работать. А не те люди, которые просто готовы занимать ваше время. Итак, вернемся к бонусу развития. Запоминаем, да, бонус развития это наш третий критерий хорошего маркетинг-плана, вознаграждения за построение, вознаграждение за привлечение партнеров. Данный вид бонуса встречается далеко не, всех, не во всех маркетингах. В основном сетевые компании работают по схеме классического маркетинга. А классический маркетинг он оплачивается по итогам месяца и, соответственно, с товарооборота, который набрала структура. Важно, что бонус развития мы с вами получаем в режиме реального времени. Что это значит? А это значит, что начиная с 11 числа в режиме реального времени вам, вы в своих личных кабинетах, вам идет начисление вознаграждений. Допустим, пригласили вы 5 партнеров, вы сами партнер, пригласили 5 партнеров до 10 числа, 11 в своем личном кабинете вы увидели 2500 рублей. 12-го пригласили, как только прошла активация партнеров, прошла проплата, вы опять же увидели еще 500 рублей. Для чего это сделано? А это сделано для того, чтобы, что есть реально у нас люди, для которых это является большим подспорним в, в плане финансов. Есть люди, которые живут на эти деньги. Бонус развития, как я говорила, получаем мы с 7 поколений С первых трех поколений это бонус развития партнеров по 500 рублей. И для этого кроме активности больше никаких условий нет. С четвертого, пятого, шестого, седьмого поколения по 250 рублей за каждый стартовый пакет. Но здесь есть определенные условия. Это... Для того, чтобы получать с четвертого поколения по 250 рублей за каждый стартовый пакет, необходимо, чтобы в вашем первом поколении было 5 лично приглашенных партнеров, 5 человек, которые выкупили стартовый пакет. Как только они у вас появятся, неважно за какое время, за день, за месяц, за два месяца и так далее, вы сразу же захватываете четвертое поколение. Для того, чтобы получать с пятого поколения, необходимо, чтобы в вашем первом поколении было семь лично приглашенных партнеров. Для того, чтобы получать с шестого – девять, и с седьмого – одиннадцатого, одиннадцать партнеров. Поэтому, когда вы планируете свой бизнес, в ваших планах должно стоять, первое, необходимо сделать активность, в размере 1200 баллов, что эквивалентно 2400 рубля, до 5 числа. И вторым пунктом должно стоять, как э, можно быстрее пригласить свою структуру, свое первое поколение, 11 партнеров. И тогда при этих условиях вы будете захватывать абсолютно все э, вознаграждения по, нашим, по абсолютно всем нашим бонусам, основным бонусам. Почему я говорю, что активность необходимо сделать до 5 числа? Ну, потому что все мы с вами имеем семьи, у всех нас с вами, кто-то у нас работает на основной работе, у нас у всех с вами есть определенные э, какие-то занятия, э, соответственно, и как правило, частенько у нас получается, что мы активность оставляем на последний день. Но мы с вами зависим от компьютера, надо провести э, проплату через, с, через личный кабинет. Соответственно, представьте ситуацию, что вы пригласили 5 партнеров, а 10 был сбой на сервере, где у нас э, расположены наши личные кабинеты. И именно из-за того, из-за этого одного дня или одного часа даже, мы потеряем наше вознаграждение в 2500 рублей и дальнейшее вознаграждение, которое бы мы получили, приглашая партнеров. Поэтому, кроме того, вдруг по каким-нибудь обстоятельствам вам придется куда-то уехать, или вы будете очень заняты, у нас у всех с вами семьи. И опять же, чисто можете забыть про активность. Но когда у вас четко в плане стоит сделать активность до пятого, естественно, какие, что бы ни произошло, вы все равно ее до 10 точно сделаете. Планируйте, пожалуйста, свой бизнес, проверяйте, пожалуйста, свои личные кабинеты. Итак, поступили вопросы. Людмила, с какого возраста можно регистрироваться? С 18 лет, Людмила. Я правильно поняла, Галина Кудинова. Человек может 1 числа зарегистрироваться и ничего не купить, только пригласить, и он получит вознаграждение. Галина, все правильно. Если человек просто зарегистрировался, то он будет в течение месяца получать по 250 рублей с трех поколений. А если же он зарегистрировался и проплатил стартовый пакет, то, соответственно, он будет получать по 500 рублей с трех поколений. Ну и, соответственно, от количества лично приглашенных, вот как раз на этом слайде есть, количество лично приглашенных партнеров. Если их будет, соответственно, 5, уже захватывается 4, 7, 5, 9, 6 и 11 лично приглашенных седьмое поколение. Все верно. Но для а, потребителей это только один месяц, и это месяц регистрации без активности, ему не надо делать активность. А для партнеров это первый месяц регистрации и следующий за этим месяц регистрации. Но я никогда не рекомендую вам... А, говорить, ну не ставьте этого главу угла, что у партнеров есть льготные два месяца, можно не делать активность и получать бонус развития. Мы с вами все занимаемся бизнесом, и это расхолаживает. И представляете, человек не сделает активность, а у него по структуре пойдет повторный товарооборот. И из-за того, что он не сделал активность, он не получит бонусы развития по товарообороту. Поэтому э, говорите, что да, там можно, но не ставьте на этом акцент. Если к вам пришел партнер, то, соответственно, он же пришел бизнесом заниматься. И как вы поставите правила игры, так она и будет. Так оно и будет. Если вы скажете, что вот, раз ты пришел партнером, сразу же э, стартовый пакет и сразу же активно сделал, и спишь, как говорится, спокойно работаешь, спокойно целый месяц. Ты выполнил абсолютно все условия по маркетинг-плану. Активность официально до 10 числа. Совершенно верно, Надежда. Активность официально до 10 числа включительно. Я часто, мне часто задают вопросы, давайте сделаем активность до 20 числа. Но поймите, дорогие друзья, если мы сделаем активность до 20 числа, то соответственно и вознаграждения по бонусу развития вам будут выплачивать с 21 -го. Поставьте себе в планы. Какая разница, вы все равно будете делать активность. Только сделайте эту активность 5 числа, да, ну до 10 числа включительно. И, и с 11-го начните уже получать э, бонусы. «Игорь, можно ли вообще добавить в маркетинг план изменения, а точнее дополнения? Дополнение, и с кем это можно обсудить, всю информацию по этому вопросу? Или, или это принципиально и не может быть никогда?» Игорь, но почему? Если вы нам обоснованно докажете это изменение, то, соответственно, я всегда пишу в конце вебинара свою почту. Вы можете написать. Естественно, рассмотрим. Изменения вносить не будем, естественно, как вы точно поправились. Дополнение, если оно будет обосновано, почему бы и нет. Итак, бонус развития. Да, есть. Конечно же обсудим бонус развития мы с вами разобрали потребителей мы с вами разобрали итак до того момента до момента этого момента вебинара мы с вами разобрали три критерия хорошего маркетинг плана и все три критерия есть в нашем маркетинге итак возвращаемся первый критерий это легкость вступления в бизнес. В нашей компании, в компании «Оклон» мы можем абсолютно, любой человек может стать партнером абсолютно без вложений, что очень актуально в нынешней финансово-экономической ситуации. Итак, второе, здесь же у нас второй критерий хорошего маркетинг-плана. Это вознаграждение за прямую продажу рекомендованная стоимость одного флоревита 1800 это рекомендованная стоимость и это та стоимость которую мы абсолютно всегда говорим при встрече с нашими потенциальными партнерами или потребителями Стоимость для партнера 1200 соответственно с одной продажи вы получаете 600 рублей это ваш доход, сиюминутный доход от прямой продажи. И третий э, критерий хорошего маркетинг-плана – это вознаграждение за приглашение партнеров. Это наш потрясающий бонус развития, который выплачивается в режиме реального времени начиная с 11 числа. То есть это очень серьезные преимущества, которые вы можете называть при разговоре с сетевиками. Особенно, когда ваш оппонент работает в компании, в которой только классический маркетинг-план, который выплачивает вознаграждение только по итогам месяца. А как правило, очень важно, чтобы человек на начальном этапе смог увидеть деньги за свои действия, а в маркетинг плане «Оклон» абсолютно за каждое действие, абсолютно каждое ваше действие оплачивается. Стартовый пакет наши партнеры выкупают один раз за все, один раз и никакого подтверждения затем не требуется. Но Наша потрясающая эксклюзивная продукция не может не продаваться, о ней невозможно не говорить, потому что результаты действительно иногда кажутся фантастическими. Поэтому, естественно, пойдет повторный товарооборот. И у нас существуют бонусы товарооборота, которые э, оплачиваются именно за повторный товарооборот. Бонусов товарооборота у нас два. Это оборотный бонус и лидерский бонус. На слайде вы видите оборотный бонус. Оборотный бонус – это вознаграждение за личные объемы участников вашей структуры в глубину семи поколений. Считается он очень, очень просто. Вы берете первое поколение, смотрите все личные закупки ваших партнеров, суммируете и умножаете на 10%. Точно так же мы берем второе поколение, суммируем личные закупки наших партнеров и умножаем на 7% и так далее. С 3, 4, 5, 4 и с 6, 7 поколения, 3%. Итак, условием для получения бонусов товара оборота является активность. 1200 баллов, в рублях 2400, и эту активность вы можете сделать до конца месяца. А если мы с вами серьезно занимаемся бизнесом, мы с вами помним, что у нас в плане активность до 5 числа. То есть мы ее сделали и спокойно занимаемся своими делами дальше. Бонус На данном слайде вы, вы видите оборотный бонус для партнера. Сейчас мы с вами разберем оборотный бонус для потребителя. То есть потребители у нас и люди, которые просто бесплатно зарегистрировались. И они уже могут получать вознаграждение по итогам месяца, естественно, выполнив активность. Но получают они бонус оборота только с трех поколений. С первого, с первого поколения с личных закупок 10%, со второго поколения 7%, и с третьего 4%. Так, как можно вывести деньги? Юлия, деньги можно вывести на карту, деньги можно, этими деньгами, деньги можно потратить на приобретение продукции, либо договориться с держателем склада. Это немножечко не тема вебинара сегодняшнего. Куда входит моя личная повторная закупка? Она суммируется в бонус товарооборота. Надежда, совершенно верно. Ваша личная закупка суммируется, идет в бонус товарооборота, и она будет входить в ваш групповой объем. И оплачиваться ваша личная покупка будет в лидерском бонусе, мы попозже с вами будем его разбирать. Галина Кудинова, уточнение, проценты считаем от баллов? Совершенно верно, у нас в рублях только бонус развития. В бонусах товарооборота я, наверное, не сказала. Спасибо вам большое, Галина, за уточнение. Проценты у нас считаются от баллов. Юлия, если активность партнер делает после 10 числа, только какие вознаграждения? Если после 10 числа то партнер получает вознаграждение только по бонусам оборота. Сейчас мы с вами разобрали оборотный бонус, и далее мы приближаемся к нашему лидерскому бонусу. То есть, если партнер сделал активность после 10 числа, он получит абсолютно все бонусы по, все бонусы товара оборота. Если он партнер, то, соответственно, 7 поколений за личные объемы, в размере, той, в размере процентов, которые соответствуют каждому поколению. Если он потребитель, он получит за личные объемы участников своей структуры с трех поколений. И сейчас мы подходим э, к лидерскому бонусу. Людмила, а директор получает 3% до бесконечности? Людмила, если честно не поняла вопроса, какие 3%... Мы сейчас с вами разберем лидерский бонус, и тогда я думаю, что этот вопрос у нас получит ответ. Итак, вторым бонусом товарооборота, условия то же самое, мы с вами помним, да, 1200, в течение, 1200 баллов в течение месяца отчетного периода, а отчетный период у нас календарный месяц. Вторым бонусом товарооборота является лидерский бонус. Лидерский бонус – это вознаграждение в процентах от суммы группового объема участников вашей личной структуры первого поколения. И лидерский бонус равен разнице вашей процентной ставки от ставки участника вашего первого поколения, по объемам которого рассчитывается бонус, умноженный на групповой объем этого участника за отчетный Месяц. Сейчас по табличке мы с вами разберем. Людмила написала «Оборотный бонус». Людмила, но в оборотном бонусе нам не важно, кто мы – директор, ведущий менеджер, просто участник. Мы все равно оборотный бонус будем получать. И вернусь обратно, и оборотный бонус, независимо от нашего статуса, мы получаем… С первого поколения 10%, со второго 7%, с третьего, четвертого, 5, 4% и с шестого, седьмого 3%. То есть директор будет получать, отвечаю на ваш вопрос, оборотный бонус 3% только с шестого и седьмого поколения. Бесконечность у него учитывается в групповом объеме в лидерском бонусе а вот оборотный бонус там только 7 поколений партнер и три поколения потребитель в размере вот таких процентов. теперь поняла ваш вопрос. Итак переходим к нашей табличке. на этой табличке мы с вами видим э, наш лидерский бонус. Э, когда у нас человек только зарегистрировался, он является нашим участником, соответственно его ставка процент ноль. И э, как только его накопительный групповой объем станет 25 тысяч баллов, он переходит в статус консультанта, ставка его становится 6%. Что такое ставка в 6%? Это то, что консультант будет получать со своего личного объема, и если у него в структуре есть участники, с их группового объема он также будет получать 6%. Если в его структуре будут консультанты, такие же, как и он, с их группового объема он ничего не будет получать, потому что они в одном статусе. Как только накопительный групповой объем станет 100 тысяч баллов, ставка станет 9%. И, соответственно, статус менеджера тогда с участников вы будете, с группового объема участников вы будете получать 9%, с группового объема консультанта 3%, 9-6, разница в ставках, в ставках, извините, и со своего личного объема 9%. Давайте подробно остановимся, что же такое накопительный групповой объем. В накопительный групповой объем... Входят абсолютно все ваши повторные закупки. Плюс с каждого стартового пакета 2400 квалификационных баллов вам идет в накопительный групповой объем. И при этом не важно, в каком поколении был выкуплен этот стартовый пакет. Мы с вами говорили про бонус развития. За стартовые пакеты там выплачиваются в бонусе развития партнерам в глубину до семи поколений. А вот квалификационные баллы вам идут в накопительный групповой объем независимо от поколений. А теперь представьте, как можно, как можно быстро сделать накопительный групповой объем в статусе директора. То есть, разберем вот консультанта, да, 25 тысяч баллов, что это такое? Это 10 лично приглашенных партнеров плюс ваша активность. То есть вы сделали, вы зарегистрировались в качестве партнера, пригласили 10 партнеров. Получили бонус, если это в трех поколениях, то соответственно 5000 рублей. А для того, чтобы получить бонус сделали активность 1200. Вот они 25000 баллов. И вот она ваша первая ставка и статус консультанта. И вот таким образом за каждое ваше действие, либо это приглашение партнеров, либо это повторные закупки, вы быстренько продвигаетесь по нашей карьерной лестнице, достигаете статуса директор, это 750 тысяч квалификационных баллов, соответственно ставка 15%, которая за вами закрепляется, ну как я говорю, на всю оставшуюся жизнь. То есть с этого момента, со своего личного объема вы никогда меньше 15% получать не будете. А если вы будете выполнять еще групповой объем, который соответствует э, вот, э, этой таблице, 100, 300, 750 и так далее, вы будете получать за личный объем соответственно ставку, э, которая соответствует этому объему. Но! Допустим, случилась такая неприятная ситуация, что лето все разъехались, и ваш объем 20 тысяч баллов, и это лично ваши закупки, вы все равно меньше 15% никогда получать не будете. Эта ставка фиксируется. Как только вы дошли до статуса директора, накопительный групповой объем для вас уже не имеет никакого значения. Здесь расчет по лидерскому бонусу будет идти только в зависимости от группового объема. И начиная со статуса директора первого ранга, ваша ставка будет в зависимости от вашего группового объема в течение отчетного периода. Это календарный месяц. Да, Елена, соответственно, 6% ставка она у вас идет, потому что сколько, какие бы закупки вы ни делали, они все равно будут плюсоваться к вашему накопительному групповому объему. И все время у вас будет 6%, пока вы не перейдете рубеж в 100%, не станете менеджером, и ваша ставка будет 9%. Итак, здесь у нас уже после статуса директора, на, у нас идет для того, чтобы рассчитать вознаграждение по групповому, по лидерскому бонусу, здесь идет в расчет только групповой объем, который структура набрала в течение календарного месяца. Смотрите, какая ситуация здесь. Это четвертый критерий хорошего маркетинг-плана. Он звучит так. Вознаграждение за повторный товарооборот. Но вознаграждение за повторный товарооборот есть абсолютно во всех компаниях. Но у нас это двойное вознаграждение. Мы с вами говорили, что в бонусе товарооборота, бонус товарооборота складывается из двух бонусов. Это оборотный бонус и лидерский бонус. В оборотном бонусе вам выплачивают за личные объемы участников в вашей структуре, а в лидерском бонусе за групповые объемы. Вдумайтесь в то, что я вот сейчас сказала. Представляете, от чего берется групповой объем? Да это же все наши с вами личные объемы всей нашей структуры. И фактически у нас получается, что за один и тот же объем Компания нам платит дважды. Это просто мощнейшее преимущество, когда вы будете говорить с сетевиками. За один и тот же объем мы с вами получаем дважды, дважды в бонусе оборота и в лидерском бонусе. Руководство компании настолько, наше руководство компании настолько продвинуто, они сами участвовали в создании маркетинг плана. Для чего это было сделано? Посмотрите на эту таблицу. В основном сложно новичку. И когда у него нет накопительного группового объема 25 тысяч, он по обороту, по лидерскому бонусу ничего не получает. Но он, он, он, он растет, он приглашает партнеров, идет повторный товарооборот, и тогда он получает, не получает по лидерскому, пока нет объема, но зато он получает бонус товарооборота оборотный бонус, извините. Поэтому это очень серьезная поддержка именно новичка. И мы благодарны руководству нашей компании, что они настолько продуманно сделали маркетинг-план. Любой человек абсолютно в любом статусе у нас зарабатывает деньги. Если он занимается бизнесом не хаотично, а занимается распланированно. Пускай два часа, но каждый день или каждые два дня. Но это всегда идет стабильно. И это мощнейшее преимущество нашего маркетинг-плана.